Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы поговорим о справедливой цене за акцию. Опустим вопрос о выборе компании для инвестирования. Это мы обсуждали в других видео. На канале есть, если интересно, можно посмотреть. Что же за цена такая справедливая? Сразу скажу, что это не реальная себестоимость акции. Это разные цены. Ну, допустим, например, приобретая традиционный бизнес, скажем, да, доставка пиццы, э, все оборудование стоит 100 тысяч, бизнес приносит 20 тысяч рублей в месяц, а продается за 200 тысяч. Мы, мы легко Вычислим, что за 10 месяцев он окупится и считаем, что это справедливая цена, которую ну, выгодно заплатить за этот бизнес. Но если вдруг этот бизнес продается за 400 тысяч, то здесь мы понимаем, что это уже не совсем интересная цена и мы не считаем ее, как ни странно, справедливой. Вот. вот таким образом мы определили бизнес по цене, интересен он нам или нет, точно так же можно определить справедливую стоимость для акций любой компании. Мы используем для этого показатель PE. PE серьезно зависит от индустрии, серьезно зависит от компании, от отрасли. И если посмотреть с точки зрения исторических данных на этот показатель, то по каждой компании мы можем легко определить справедливую стоимость акций, и это мы попробуем сделать. Допустим, две компании возьмем, Apple и Amazon. PE-показатель у Apple 35, у Amazon 121 на данный момент. Мы можем сказать, что в принципе, глядя на эти цифры, Apple предпочтительнее к покупке, чем Amazon. Но если мы обратимся к историческим данным, то увидим, что Apple на протяжении нескольких лет имел показатель PE 15. Поэтому здесь мы видим как раз перекупленность. Ну а Amazon э, имел показатель PE 220, средний показатель. И мы видим, что здесь Amazon даже недооценен. И причем очень даже сильно. Э, здесь наше мнение уже поменялось практически на, наоборот. Давайте попробуем рассчитать справедливую стоимость, сколько же акция должна стоить, например, Apple. Для расчета справедливой цены нам необходим показатель ПЕ за 5 лет. Такой показатель есть на платформе Interactive Broker, на других э, аналитических сайтах. Редко очень можно найти, поэтому рекомендую вот здесь его брать. Компании необходим запас прочности. Ну и инвестирование как раз подразумевает покупку недооцененных акций, чтобы не сидеть потом в просадке несколько лет. Поэтому показатель, при котором компания считается интересной, мы отнимем 30%. Средний показатель по Apple 1593. Если мы отнимем 30%, то этот показатель 1115. И как раз при этом соотношении компания нам интересна, интересна к покупке. Какие же, какая же стоимость акции при этом должна быть? В целом формула выглядит вот таким образом. Справедливая цена равна текущая цена, деленная на коэффициент справедливой цены. Для того, чтобы найти коэффициент справедливой цены, нужно вычислить отношение текущей капитализации э, к той капитализации, когда компания интересна к покупке. Это средний ПС за 5 лет уменьшенный на 30% умножить на суммарную прибыль за последние 4 квартала. Итак, по порядку. Нам необходимо теперь... Показатель доходности. Складываем доходность за последние четыре квартала. Этот показатель можно найти на любом аналитическом сайте. Можно взять и с платформы Interactive Broker. Ну, давайте возьмем ЗАГС. Складываем. У меня получилось 58,4 миллиарда. Затем... Перемножая э, этот показатель 11,15 и 58,4, мы получаем капитализацию, при которой нам компания была бы интересна. Дальше э, берем текущую капитализацию. Можно тоже с сайта ЗАГС взять и разделим на ту капитализацию, которая у нас получилась. Получим коэффициент, который приблизит нас уже конкретно к стоимости акции. Коэффициент равен 3,01. Берем текущую стоимость акции 462 доллара 21 цент, делим на коэффициент 3,1 и получается 153. То есть справедливая цена акций для Apple на данный момент 153 доллара. На данный момент рыночная стоимость 462 доллара 21 цент и мы видим что компания очень сильно перекуплена конечно же лучше воздержаться от покупки несмотря на то что расчет такой достаточно прост занимает какое-то время и рассчитывать быстро каждую компанию очень сложно поэтому мы этот расчет внедрили в свой инструмент в таблицу фундаментального анализа компании и вместе с фундаментальными показателями рассчитывается справедливая цена и по компании Apple и Amazon, честно говоря, она рассчитана. Сейчас мы посмотрим. А, так, по Apple это 143. Ну, видимо, чуть раньше был расчет. Ну, а по Amazon это две... 1974 доллара. Такая вот справедливая цена для Amazon. Сейчас он стоит 3162 и это тот уровень, в котором да, можно заходить в Amazon, можно его приобретать. Уверен, что этот расчет вам действительно поможет определить, какова же стоимость на данный момент той или иной акции и стоит ли ее покупать на этом уровне. Ну а если сложно вручную рассчитывать, то пройдите по ссылке и узнайте условия получения таблицы для того, чтобы и фундаментальные показатели рассчитать, и справедливую стоимость. Пользуйтесь, удачных сделок, удачных поисков и профита.